Добрый вечер! Сегодня с вами корейский язык с нуля каждый день. Итак, мы прошли уже две буквы, два гласных звука А и О. Как мы записали в предыдущих занятиях, звук, буква А, звук, А это О. Извините. Так, сейчас мы найдем. Да. В вертикальной линии изображен человек, а короткой горизонтальной энергия, исходящей от него, вместе с выдохом энергию вперед от себя. А. И вот таким образом мы написали с вами, кто сколько. Одну страницу, может быть, две-три буквы а. а. Видите, здесь... Вот такой вопрос, это палочка, это я еще буду искать, корейской каллиграфии, это э, вообще-то пишется пишется так в случаях, э, красиво, когда надо оформить. Может кто-то так еще пишет, это я точно не знаю, но э, в, основном, в основном это для э, красоты такая палочка, может быть еще какой-то смысл в ней есть. Но обычно мы писали просто, без этой палочки. И направление, соответственно, сверху вниз. И потом слева направо. Вот так. Это звук у нас, звук у нас О. Ну, произношение я советую, конечно. Вот я пойду в школу МИР в Санкт-Петербурге. И произношение еще поищу, может быть, в интернете, как правильно это все произносится. Но в основном слова, когда мы говорим, мы, конечно, говорим по-своему. Ак акцент есть, конечно, у каждого, когда на чужом языке говорим. Вот, и сегодня, значит, таким образом у нас... А, еще корейскую раскладку мы установили. Мы установили корейскую раскладку, а две буквы мы прошли. И сегодня попробуем попробуем написать эти буквы, проговаривая, чтобы запомнить. Будем писать, наверное, без палочки. Может быть, так оно будет и получше. попробуем а а а а а О, О, О, О, О. Вот таким образом напишем, я уже написал в тетрадке, напишем тоже несколько страниц. Здесь, в чем еще дальше мы будем проходить, просто есть еще немножко другая, немножко другой звук «о» в корейском языке. Его мы, его мы пройдем на следующем занятии, завтра будет которое. Вот, а сегодня я хотел еще поискать сайт, поискать сайт, который случайно я нашел. Корейская каллиграфия. Корейская религия. Так. А что нам здесь? Впрочем, нам, конечно, каждый сайт будет полезен, ну, который более-менее, более да, если кто хочет побольше узнать. Я вот ищу именно тот, на который я случайно зашел. Мне там а, интересна именно каллиграфия и э, религия. Вот здесь, этот, на этот, с этого сайта мы уйдем. О, вот видите, что делается. Так, сканировать ПК. Что там случилось? Ну, бывает, да, бывает и такое. Пускай пока сканирует. А мы пойдем, а мы пойдем дальше. Так, корейский мастер каллиграфии. Ну, это, наверное, сайт с рекламой, поэтому на нем на и вирус собственно, это тут тоже реклама, а может, может где-то и в компьютере, может быть, закрался вирус, но это нам не помешает учить корейский в любом случае. тоже это интересно, как бы интересна такая информация. Корейский а, мастер каллиграфии Ким Чон Хиль. Вот так для, а, запомя... для запоминания. Вот, видите, как это все пишется? Вот здесь, да, для красоты. Такая, или это даже, или это какое-то значение имеет. Вот, это мне меня это интересует каллиграфия, в общем-то, давно. Вот видите, как это все красиво. Пропорция. Ну, пишут между иероглифами, но это, конечно, не иероглифы. Так, где же этот сайт? Корельск... Корейские религиозные истории. Странно, а а это живой журнал. Угу. Понятно. Но если это живой журнал, здесь можно, в принципе... Здесь можно, в принципе, поспис... подписаться. Так. Ну ладно, это мы, это все уже лирика пошла. Сейчас мы а, проверим, проверим, на вирусы. И а, так, корейская, а, корейская каллиграфия уроки. Апрель 2014 в Сокольниках. Так, еще что у нас? Можем картинки посмотреть? Вот эту картинку как раз мы увеличим и посмотрим. Вот здесь тоже, кстати, можно изучать. Тоже можно изучать, можно этот сайт нам добавить. Добавить потом в закладки или ссылку поставить. И изучать. Вот видите, здесь написано «О» произносится как между «О» и «А». «О». Вот по поэтому произношение надо... Надо, надо еще уточнить. Вот порядок, как они пишутся по линиям. А... О, что у нас случилось? Что у нас случилось? Вирусов не найдено. Понятно. Не найдено, не найдено. Ну... Угроза. А, так, подключение к сайту. Так как он заражен, понятно. Понятно, понятно. Угроза блокирована. Угроза блокирована. Все угрозы блокированы. Замечательно. Угрозу блокирована теперь можем мы продолжить да наконец-таки заниматься корейским языком э -э вот на следующем занятии мы будем изучать как раз таки вот эту вот эту букву а, вот эту букву да следующую э -э гласные, гласные звуки мы сейчас э -э по крайней мере я думаю, что гласные. Почему? Потому что это как-то наиболее... Вот меня интересует, конечно, сам порядок алфавита. Но здесь это дифтонги будут у нас, да, потом, а потом, потом, потом будут согласные. Вот все это не... не так сложно. Вот здесь даже есть э, как-то... С помощью вот этого чего-то там, да, тренировать произношение. По две строки, видите, как домашнее задание. Но, как бы, наверное, надо побольше писать. Ну-ка, что это у нас такое, давайте посмотрим. Тихо. <зв> <зв> <зв> <зв> подождите-ка минутку Ну, вот, э, как-то как так, так, ну-ка, а что тут у нас, настройки, э, настройки выбора. О. Я yeah. <троградный голос> да, мужской голос нам а, произносить АЕО больше а, не хочет. Ну, а что же, поделать, добавим сайт, мы а, закрепим вкладку и а, будем а, пользоваться, пользоваться помощью, помощью копируем ссылку и поставим ее поставим ее в наш может быть даже вот сюда и поставим ссылку а также поставим ссылки да вот здесь у нас как вы видите добавляются абсолютно по принципового поиска, что мы нашли, все, <coughs> что с вирусами или еще что-нибудь, этого ничего нет, и это все добавляется абсолютно безвозмездно, мне совершенно совершенно по барабану. Мне главное, чтобы была информация, вот и сколько человек в группе, тоже мне не важно, хоть я один буду тут всю жизнь, хоть и... 100 тысяч, хоть 100 миллионов. Это у меня здесь я сам учу корейский, и а, мне, собственно говоря, тут коммерция никакая не нужна. А, а то, что я школу Мир именно выделяю, это потому, что я туда пойду учиться сам, потому что я а, на этих сайтах а, ищу информацию, да, а, мне там а, помощи там получил, я поставил ссылки по этому. Вот, а именно школа корейского языка МИР, она непосредственно, я там буду изучать и, и все, кто будут в этом сообществе, тоже с помощью этой корейской школы. И непосредственно там будут и э, корейские, корейские преподаватели э, с, с произношением правильным, да, что, несомненно, э, смогут объяснить лучше вот, для инвалидов-пенсионеров. Открыт набор, набор в группу, находится в центре Санкт-Петербурга. Вот, ну, на этом я наши занятия на сегодня заканчиваю. Всем удачи! Корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч!